А ты хорошо рисуешь? Я тоже! Всем привет! Меня зовут Алина, а мою подружку Женю! А меня мама! Привет-привет, друзья! И добро пожаловать на новое видео на канале Эллин Стар! Которое называется «Кто лучше нарисует, тот и это получит» челлендж! Моя мама будет приносить разные предметы, которые каждый из нас хочет и получить! Получит, нарисует предмет за 30 секунд, тот и получит. Но не все так просто. Чтобы было честно и справедливо, я, как мама, буду относить рисунки специальному эксперту. И он будет оценивать готовый рисунок. А мы не знаем, какие у нас будут предметы. Друзья, не забудьте э, поддержать нас лайком. И подпишитесь на канал, те, кто еще не подписался. Готовы? Да! да. Поехали! Первый раунд. Вот что это. Время <с> пошло. Как? Ну, не успели, ничего не сделают. Рисунки просто класс. Покажи, Алина. Да, сейчас мы несем к эксперту нашему. Вот этот вот законченный. Выигрывает рисунок. Зеленый. Вот, видите? Это действительно похоже. Поздравляю. Спасибо. Итак, счет 1-0. Второй раунд. Круто. Так вот. оборачивайте, чтобы вам было видно их. Время пошло! Ой. Три, два, один, ноль! Три, два, один, ноль! Покажите рисуночки! Приготовьте резиночку на стол. Я понесла к эксперту. А вы ждите и думайте, кому достанутся трубочки на колону. Этот рисунок выиграл. Так, счет 1-1. Трубочки уходят теперь к другому участнику. Раунд третий, друзья. Вот. Вот и вот. Ух ты! Это такой яркий, небольшой маленький слаймик. На старт. Внимание! Маш! Рисуем! Время пошло! Быстрее, быстрее! Можете заменять, если успеваете. 10 секунд. 8, семь, шесть, 5, 4, 3, 2, один! Показывайте рисунки. Покажите рисунки. Круто. Круто. И что? Несем к эксперту нашему. И выиграл на этот раз Женя Какой счет у нас уже? 1-2 В пользу Жени Желаю вам удачи в следующем раунде. Я вас вижу. <смех> Итак, четвертый раунд. И что у нас там есть? А? Вот что у нас скоро будет холодно, мороз. И вот эта вот штучка вам пригодится. Такая яркая, чтобы ручки не замерзли. Рисуем, одеваем, сейчас время, время, время, время, во что? пять, четыре, три, два, один, ноль, все, ложи, ложи, ломастер ложи, все честно, итак, сдаем рисунки эксперту, покажите, о, у вас ручки, привет, привет, ручки, привет, Красивые рисунки, молодцы, девчонки. Отличная работа. Все, давайте мне пять, я понесла. Давай, передавай. Мне просто сегодня не повезло. Но сейчас я отыграюсь. Итак, последний раунд. У нас вот просто шоколадочка. Сладенькая. Время. один стоп. рисуночки пожалуйста экспертику это уже последний раунд друзья вот такие вот натики сейчас мы посмотрим мнение нашего эксперта Решающий момент В последнем раунде Кто это? Друзья, напишите нам, пожалуйста, если вы внимательны, какой у нас счет, кто победил в этом интересном челлендже. А еще, друзья, мы хотим вам сказать важное. Подружка Женя Алинкина, у нее тоже есть канал в ютубе. Называется он Принцесса Женя. Ссылочка будет внизу в описании. Заходите, пожалуйста, поддержите ее, подписывайтесь на ее интересный детский каналчик. Ставьте лайки. Будет нам всем приятно. Это вам бонус. Я безумно рада, что вы смотрите наше видео. И хочу вас поблагодарить. Спасибо вам, наши любимые друзья, по ту сторону экрана. Нам, нам понравился челлендж. А вам? Мы прощаемся с вами. Всем спасибо и всем пока. До